Десятая часть решения задачи D13. Мы с помощью теоремы Карно о потере энергии при ударе, о потерянной энергии при ударе, будем определять угловые скорости во время ударов. Я записал общую формулу теоремы Карно. В частном случае она при плоском движении тел, которое мы рассматриваем, у нас что происходит? Скорости до удара и после удара раскладываются, соответственно, на две составляющие. Например, значит, вот, э, скорость, скорость, состоящая из... Э, скорость каждой точки состоит Скорость каждой точки тела v, состоит из скорости центра масс плюс вращение этой точки вокруг... Э, плюс вращательная часть... Э, Вращение этой точки. Которую мы рассматриваем, ну, например, вокруг центра масс. CI. То есть, вот, э, применяя то же самое после удара. То есть, скорости, э, скорость каждой точки равняется скорости центра масс. Плюс скорость вращательной части. А вращение у нас как раз и состоит, я напоминаю, скорость вращательная. Это всегда у нас омега умножить на радиус вектор определению угловой скорости и линейной скорости у них между ними вот такая связь возникает так вот подставляя соответственно вот сюда вместо вращательных частей вот эти выражения и подставляя это все формулу для абсолютно неупругого удара коту который, который мы рассматриваем в этой задаче мы можем получить извините мы можем получить следующую следующую величину для потери кинетической энергии дельта t со знаком минус. То есть это будет у нас m пополам. И здесь в m пополам у нас будет соответственно v минус vc в квадрате. То есть v минус v для центров масс в квадрате. Минус, здесь будет момент инерции относительно центра масс и, соответственно, угловые скорости. То есть, как мы это обозначим? Давайте, омега минус омега в квадрате. Поскольку мы, я говорю, для плоского случая, то мы можем это все выписать вот таким образом. Я не пишу именно поэтому здесь индекс оси и вектор пишу. Это все вращение происходит вокруг оси z, а движение в плоскости x, y. То есть, получается, минус Давайте я фигурную скобку здесь выделю. м 2 m пополам. То есть, а здесь, соответственно, что vx минус vx в квадрате плюс vy минус vy в квадрате. То есть до удара и после удара. И плюс, значит, что? И c квадрат, значит, омега минус омега в квадрате. То есть вот, вот это применение, вот этой теоремы Карно, а потерянной энергии, повторяю, ее частного случая, то есть абсолютно неупругий удар, и частный случай, это что, не движение в пространстве, а плоское движение. То есть вот в таком случае у нас мы имеем вот такую формулу. Вот эту формулу мы сейчас и применим для... Для чего? Для решения, что значит, нашего последнего вопроса. То есть... Для определения чего? Омега D и омега F. То есть, вот в этот удар и этот удар с помощью теоремы Карно. Ну, давайте посмотрим, как это будет выглядеть, соответственно. Давайте прямо здесь вот и будем решать. Потому что мы здесь уже записали. То есть, мы должны что сделать? Например, для точки D. Для точки D мы это уже несколько раз изображали. Давайте изобразим еще раз. То есть, вот у нас точка D. Вот у нас... Положение до удара вот движется вместе с тележкой относительно точки D. Вот у нас положение после удара, значит, вот так вот направлена скорость, вращается вокруг точки D. При этом тележка уже стоит. Значит, что мы должны написать? У нас изменение энергии, которое мы вычислим, это t 1 минус t нулевое как я обозначил, а вот эта энергия в первый момент, это во второй. Должна равняться изменению энергии, должна равняться потерянной энергии. То есть, энергия должна измениться вот именно на эту величину. Теперь, давайте мы запишем, чему тогда равняется эта величина. Т нулевое у нас равняется чему? Вот движется, что у нас поступательно, то есть без вращения. Значит, Т нулевое у нас равнялось В квадрат пополам. Это понятно. Цилиндр двигался как целое со скоростью v. Момент t1. Чему равняется? t1 у нас это уже какое движение значит, состоит? Он движется вот здесь со скоростью v1 И еще плюс, что у нас вращается с какой-то скоростью, что омега-1. Соответственно, у нас будет равняться чему? m v1 квадрат пополам плюс и С, обратите внимание омега 1 квадрат пополам то есть будет равняться что у нас вычислено в общем то а мы должны в один то есть мы должны заменить в 1 на выражение через омега то есть это будет равняться давайте писать м пополам омега 1 квадрат р квадрат плюс что и С пополам омега 1 квадрат это равняется, соответственно, где у нас омега-1 квадрат пополам, выносим за скобку. В скобке остается m пополам r квадрат плюс и c пополам. А это у нас как раз по определению, это цилиндр однородный, mr квадрат пополам. И два раза 4. Все записали. Это, соответственно, у нас равняется, сколько? Три четвертых mr квадрат Три четвертых, то есть три восьмых mr квадрат омега-1 Квадрате. Вот это у нас начальная э, кинетическая энергия вот в конце этой ситуации, в конце удара, вот это в начале удара. Их разница будет равна что? Т1 минус Т0. Осталось вычислить что? Дельта Т. Дельта t для нашего случая вот по этой формуле. Ну давайте вычислять. Дельта Т по этой формуле будет равняться... Чему там будет она m пополам vx минус vx в квадрате то есть начальная минус конечная соответственно m пополам vx конечная то есть вот это vx у нас было v1 вот это у нас угол какой я напоминаю вот наш вот наш треугольник раскрывающий это у нас было что? R. Это у нас R минус H. Значит, вот это у нас перпендикулярно этому. Это перпендикулярно этому. То есть, вот этот угол у нас равен вот этому углу. Значит, вот эта составляющая равняется V1 умножить на косинус альфа. Косинус альфа у нас R минус H деленное на R. Мы эти вычисления уже проводили. То есть, MV конечное равняется Vx равняется минус, значит, что v1 умножить на косинус альфа, то есть r минус h, деленное на r. Минус начальная скорость у нас как раз и равняется, что v, начальная проекция в квадрате, плюс теперь vy в квадрате. Значит, то же самое это будет, что значит v1 умножить на и здесь у нас будет, что корень из единицы минус вот это r минус h делить на r в квадрате. И все это в квадрате. Это мы записали значит, вот эту, вот эту часть. Поступательное движение плюс вращательное движение. Значит так. Плюс вращательное движение у нас плюс и C это МР квадрат пополам, еще раз пополам четвертую, умножить на омега минус омега нулевое. В, в начальном у нас не вращается омега равно нулю, а в конечном равно омега 1 то есть минус омега 1 то есть в квадрате. Все. Вот это у нас равняется омега 1. Это у нас потерянная энергия. Потерянная энергия. Она равна, значит, что мы должны заменить? То есть, заменить V1 на омега 1r. То есть m пополам. Здесь у нас, соответственно, что получается? Омега 1r, если я заменю, останется только r минус h. Давайте вот так все-таки возьмем: r минус h минус v в квадрате, плюс здесь у нас что будет? Омега 1 квадрат, r квадрат я заменяю. Но еще здесь у нас будет что под корнем? Корень я возвожу тоже в квадрат, значит корень уходит. То есть 1 минус r минус h минус r в квадрате. Давайте это мы все закрываем. Это m пополам. Вот это все я здесь забыл закрыть. Здесь закроем. Плюс m квадрат на четвертое. Омега 1 в квадрате равняется. Ну и давайте посмотрим, что же у нас получилось. r квадрат здесь. Ну, даже не знаю, стоит ли. Я думаю, стоит все-таки вычислять. Хотя, да, мы выражения сравниваем. Какие вычисления здесь. Тогда давайте смотреть, что мы получили. Давайте смотреть. Итак, здесь мы получили слева t1 минус t0. Вот это минус вот это. То есть 3 восьмых mr квадрат Омега 1 минус квадрате, да, минус m квадрат пополам. Вот mv квадрат пополам. Минус m v квадрат пополам. А справа что мы получили? Мы справа получили вот такую сумму. Давайте я выпишу сначала вот второе слагаемое. Это mr квадрат на 4 на омега-1 вот это слагаем. Омега-1 квадратик. Плюс m пополам равняется. Кстати говоря, давайте извиняюсь, дельта t у нас потерян. То есть минус общий минус. Здесь общий минус, общий минус. То есть это с минусом, и это тоже. С минусом. Минус m пополам. И вот эта вся э, величина. То есть, эту величину... Ну, давайте попытаемся, наверное, раскрыть. Поскольку нам все равно она будет. Омега 1 квадрат r минус h квадрате Далее. Минус 2 омега 1 v r минус h. Плюс v квадрат. Плюс... Здесь у нас что будет? Омега 1 квадрат. Здесь раскрываем, если это что будет? R² r² r квадрат минус омега 1, r квадрат минус r минус h в квадрате. А r квадрат и r квадрат, соответственно, сократятся. Все, вот это получили. Так, теперь преобразуем, что у нас здесь будет. Давайте посмотрим, что мы можем по понасокращать. А дальше уже будем преобразовывать. Ну, вот явно омега-1 минус r минус h квадрат и вот это с плюсом мы можем сократить. Ну, пожалуй, все, что мы можем сократить на данный момент. Да? Ну, тоже хорошо. Ну, вот теперь приведем подобные слагаемые. Вот это и вот это. Справа будем держать. Это будет что? 3 восьмых mr квадрат. Здесь мы выделим омега-1 квадрат. Ну, собственно говоря, мы можем тогда все их выделять. Где у нас еще омега-1 в квадрате? А вот здесь вот у нас еще омега-1. То есть это переносим направо. Это будет плюс m r квадрат на 4. Плюс еще что? Вот оно. Плюс r квадрат. Равняется. Равняется. Теперь что у нас здесь будет? m v квадрат пополам сюда. Минус. Да, кстати говоря, я правильно перенес. Здесь было с плюсом, здесь должно быть с минусом, кстати. Вот и здесь ошибка. Минус. Перенесли. Так, так, так. Это все сократили. Вот оно. Вот оно. Вот оно. А, вот еще. Ох, какая неудачная зараза. Какая неудачная зараза вылезла. Ну, посмотрим. Может, все обойдется. При вычислениях. Опаньки, Это что было? Это мы перенесли сюда. Вот оно вот это остается значит минус м пополам и здесь 2 омега 1 в р минус h у нас откуда такая зараза вылезла вот отсюда да а... ладно минус это что м в квадрат пополам. Вот это слагаемое. Это слагаемое у нас уже исчезло. Хорошо. Теперь. Ну вот, обошлось. Вот это и это сокращается. Это и это один сокращается. Остается двойка, двойка. И что получается? Значит, омега-1 умножить вот в этой скобке. Что у нас остается? 3 восьмых плюс мр квадрат на четыре. Это 2 восьмых. И минус. 8 восьмых, то есть это будет минус 3 восьмых мр квадрат. Это, соответственно, равняется минус M v r минус h. И теперь у нас эта величина равняется, минусы сокращаются. Омега-1 равняется чему? 8 третьих м сокращаются. Вр минус h делить на r -H квадрат давайте проверим размерность омега равняется скорость угловая скорость равняется скорость делить на длину что это обратная длина правильная размерность но ну, вот теперь мы можем сравнить вот мы получили выражение для омега-1 через теорему корну а вот мы ее же получали где мы ее получали где у нас омега-1 А вот у нас омега-1 для... Опа! Неправильно мы где-то понаработали. Вот омега-1 равняется чему? 2 третьих в r-h делить на r квадрат. Мы ошиблись где-то в коэффициенте. Все остальное было сделано правильно. Мы ошиблись где-то в коэффициенте. Где у нас ошибка в коэффициенте? Ну, собственно говоря, где она у нас может быть? плюс 3 восьмых, плюс 2 восьмых, 5, минус 8. 3 восьмых, все правильно. А, кстати говоря, здесь, во-первых, а, минусы мы сократили, да, минус, все правильно. Ну вот, пожалуй, где же мы зевнули коэффициент, спрашивается. Давайте сравним, кстати говоря, с решением авторов. Где они проверяют? Они проверяют сразу, после каждого случая. Вот теорему Карно пишут, кстати говоря. Они, кстати говоря, ее выводят. Вот она. Вот теорема Карно для плоского движения, для неупругого удара, абсолютно неупругого удара. Вот t-t, вот, вот t1-t2. Ну, как у нас t2-t1, t0. Они, значит, пишут теорему Карно с обратным знаком. И Здесь, соответственно, не дельта-t, а минус дельта-t берут косинус бета. Вот она формула 2 третих. Значит, 2 третих, а мы где-то где зевнули коэффициент. Ну, давайте с этим разберемся в следующем фрагменте.